Сегодняшнее заседание суда. Какое на вас произвело впечатление? Были убедительные все-таки какие-то факты, представленные Генеральной прокуратурой? Или она не является стороной по делу? У меня угнетающее впечатление от этого суда, честно. И там никаких документов Генеральной прокуратуры не было представлено. Документы представила Центральная избирательная комиссия, которая все время ссылалась, что ей представила документы Генеральная прокуратура, а вот где я взяла Генеральная прокуратура эти документы? Почему это только в Сироковике? Кто изготовил все эти документы? В каком месте? Потому что в Белизе невозможно было их добыть и тем более так быстро принести. Поэтому там, там нет никакой доказательной базы. Там есть только желание снять свой выбор. Третьего номера в КПР. Вот и все. Павел Николаевич, ну, это а не... что у нас были сомнения? А, ну, это очень неприятные обстоятельства. Скажите, вот как у вас хватает сил, как вы восстанавливаетесь? Музыку слушаете? Давайте. Ждите секунду. Это, меня всегда я очень люблю. Певца такой, Сергей Трофимов. У нее есть несколько песен, которые мне особенно близки, особенно сейчас. Поэтому я могу, конечно, назвать эти песни. Это и вне закона. И... Еще одна песня с длинным названием, как, ну, в общем, не важно. Важно другое. Я вам потом сообщу какая песня. Но главное другое. Главное, что я же не единственный. Кому-то находки подрасли, кому-то подбросили экстремизм, как Николай Николаевич Платов. Мне подбросили так называемый И сделали это грубо, глупо. Скажем так, абсолютно незаконно. Ну, и, ну, что? Ну, да. А что? Кто-то ожидал э, честной борьбы, кто-то обещал, что будет легко. Поэтому видишь, я вот сижу в аэропорту, летаю в какасю, чтобы агитировать за наших коллег, за наших единомышленников КПРФ. Ну вы как доверенное лицо продолжаете да, агитацию проводить? Ну, я как доверенецу партии, наверное, буду. Но сейчас я просто как честное лицо, потому что нам нужно пройти весь путь. А я имею в виду, что через пять дней назначена будет апелляция. Надежда на то, что апелляционная инстанция примет какое другое решение, честно, очень маленький. Но мне интересно, что же напишет судья решение. Потому что ни одного оригинала документа никто не представит что фирма была ликвидирована, это даже подтверждает те документы, которые прислал цикл. Поэтому ликвидировать только хозяин. Хозяином, как выяснилось, пришел свидетель, был хменист. Причем тут я, эта фирма была, ну и перед в 17 году, когда еще никого развода нет, как судья Виннского суда, имея много документов, что фирма закрыта, это позор. Ну, конечно, я уже говорил как что 11 лет назад я прошел эти этот полностью сначала снял меня с выбора, а потом взял и через два с половиной года признал свою ошибку. И в результате меня восстановили, правда, с депутатом я уже был. То же самое будет еще, скорее всего.